Американский «Джавелин» при встрече с российской «Арматой» столкнется с тремя неожиданностями. Главным средством борьбы с бронетехникой противника на современном поле боя являются управляемые ракеты, эффективности и точности которых позавидует любой снаряд или мина. Принято считать, что венцом развития этой отрасли стал небезызвестный ФГМ-148 «Джавелин», созданный в США, как покажет себя пткк звездно-полосатых при встрече с российским танком Т-14 «Армата». В возможностях техники разобрался политэксперт. Ракетный комплекс «Джавелин» является первым в мире массовым ткК третьего поколения. В отличие от предшественников, ракета с кумулятивной боевой частью автоматически наводится на цель, используя целый ряд датчиков и методов, от инфракрасной головки наведения, которая видит излучаемое машиной тепло, до автоматического сравнения инфракрасного снимка, сделанного оператором командно-пускового блока. С изображением на матрице самый ПТУР, главным преимуществом ФГМ-148 принято считать его концепцию выстрелил и забыл, справедливую для любого ПТКК третьего поколения. Ранее оператор комплекса осуществлял непосредственное управление ракетой. Первое поколение, или наведение ракеты по удерживаемому нацелил азерному лучу, второе поколение, вплоть до попадания боеприпаса. Необычно здесь и траектория полета кумулятивной ракеты с тандемной БЧ. западные инженеры решили проблему тяжелого бронирования современных танков по-умному, запрограммировав ракету на удар в наиболее уязвимую часть машин, вверх башни. Точно ястреб, атакующий добычу методом вертикального пикирования, боеприпас комплексов ЭГМ-148 бьет в слепую зону, не встречая сопротивления в виде комбинированной брони. За подходом, реализованным в Джавелине, будущее мировых ПТУР. Этот факт действительно сложно оспорить. Однако у любого подобного комплекса есть один серьезнейший недостаток – его легко обмануть. В отличие от тех же классических кумулятивных или бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, на траекторию движения которых невозможно повлиять после выстрела, ракета благодаря наличию рулей может изменить свой курс если ее электронные системы наведения были подвержены контрудару. Эта проблема становится особенно актуальной при ведении огня не по безжизненным макетам на полигоне, а по современным образцам бронетехники, на борту которых имеются средства для борьбы с ПТУР. Так как Джавелин считается лучшим из мира себе подобных, резонно было бы оценить его эффективность в борьбе с лучшим из мира танков коим в настоящее время не ошибкой будет назвать перспективный российский образец Т-14 «Армата». И хотя исход их гипотетического столкновения предугадать весьма непросто, можно с уверенностью заявить, что ракете ФГМ-148 в этом сражении придется столкнуться с тремя неожиданностями, которые сыграют не в пользу американской разработки. Неожиданность номер один, вас заметили. Основная проблема в противостоянии ПТУР – сложность их визуального обнаружения членами экипажа в условиях боя. И если же пуск зафиксирован, командир машины имеет достаточно времени, чтобы отдать приказ механику водителю увести танк за бруствер или же, например, развернуть корпус и башню навстречу ракете для ее столкновения с наиболее защищенными композитными бронеэлементами. Они расположены под плотным слоем блоков динамической защиты. За рубежом такой сценарий был предусмотрен, и Джавелины оснастили системой мягкого пуска, при которой маршевая силовая установка ракеты запускается после ее вылета из пускового блока и удаления от оператора, а также молодым двигателем, затрудняющим ее обнаружение. Однако в этой партии ФГМ-148 не суждено переиграть оппонента, так как конструкторы Т-14 Армата предусмотрели факт малозаметности вражеского ПТУР. Оснастив боевую машину четырьмя радиолокаторами с активной фазированной антенной решеткой и шестью камерами высокого разрешения, работающим в инфракрасном диапазоне. Устройства, объединенные в единый обзорный комплекс, позволяют фиксировать ракету с самого момента ее покидания пусковой установки. Важно отметить и многоканальность обнаружения, которая производится и путем радиолокации, и методом фиксации тепла двигателя боеприпаса. Значит при повреждении РЛС система позволит обнаружить ПТУР методом инфракрасного обзора и наоборот. Благодаря описанным устройствам экипаж танка получает информацию об атаке в кратчайшие сроки, что дает ему время на анализ ситуации и принятие верного решения. Следовательно, уже через доли секунды после пуска ракеты Джавелина теряет одно из своих преимуществ – внезапность. Неожиданность номер два – холодный прием. Если предположить, что РЛС «Сафар» и экокамеры российского танка были выведены из строя в процессе боя или экипаж не успел вовремя среагировать на летящую ракету за океанского ПТКК, противостояние разработок переходит в область ближнего боя. Где в дело вступают уже другие устройства, имеющиеся в арсенале «Арматы». Речь идет о многофункциональном комплексе активной защиты «Афганит», в состав которого входит пара высокоскоростных доплеровских радаров для определения направления атаки и дистанции до ракеты, 10 мартир для отстрела поражающих элементов, система постановки дымовых завес и ряд других установок. Главную роль в любом кассе исполняют именно мартиры с поражающими элементами. Их задача ⁇ уничтожить снаряд или Птур, расположенный в нескольких метрах от машины, путем его разрушения направленным взрывом. В случае Т-14 пусковые установки расположены не параллельно друг другу у основания башни, почти полностью перекрывая переднюю полусферу. Задняя полусфера при этом остается незащищенной, поэтому «Афганит» наделили способностью в автоматическом режиме совершать поворот башни в сторону ракеты для ее уничтожения. Однако специфика исключительно горизонтального размещения «Мартиркас» Арматы не позволяет им осуществлять перехват и уничтожение целей, атакующих машину по вертикальной траектории в верхнюю часть башни. В случае с Джавелиным комплекс изберет несколько другую тактику. Даже более эффективную, нежели уничтожение ракеты. Как сказано выше, любой ПТУР можно обмануть. Особенно это касается ракет третьего поколения ПТКК, которые самостоятельно в своих решениях после осуществления пуска и не зависят от оператора. Для подобных случаев Армата оснащена системой постановки дымовых завес. Можно возразить, что инфракрасная головка самонаведения Джавелина без труда различит тепловую сигнатуру танка даже за визуально непрозрачным облаком. Опровергнуть же утверждение несложно, разобравшись в принципе работы авгонита. Дело в том, что называть завесу исключительно дымовой неверно. Правильное ее определение – дымометаллическое. За доли секунды КАС способен активизировать три пусковые установки, которые спрячут танк в облаке содержащим миллиарды алюмосиликатных полых микросфер, что представляют собой крохотные металлические шарики с пустым пространством внутри. После применения дыма машина становится невидимой не только в видимом, но и в инфракрасном диапазонах. Все источаемое танком тепло будет заперто внутри завесы, и ракета Джавелина попросту потеряет цель, угодив в первую складку местности. Так как ФГМ-148 атакует именно сверху. Т-14 предусмотрены три пусковые установки, две горизонтальные, расположенные вверху башни по правую и левую стороны, а также одна вертикальная, размещенная на корме боевого модуля. Дымовые шашки последнего создают завесу не перед, а над танком, заключая его в непрозрачный кокон. Неожиданность номер три, восставший из мертвых. Однако списывание Джавелина со счетов также может стать роковой ошибкой для экипажа танка. Важно помнить, что это универсальное и высокоэффективное оружие, которое следует расценивать исключительно как серьезного соперника. Повреждение ряда компонентов КАС, а также израсходование запаса дымовых шашек в ходе боя может привести к тому, что ракета иностранного ПТК пройдет все уровни обороны и совершит точное попадание вверх боевого модуля Арматы. Однако радость наблюдателя противоборствующей стороны в данном случае не будет продолжительной, так как подбитый танк, управляемый невредимым экипажем, сможет покинуть поле боя своим ходом. Важно помнить, что БЧ-ракеты ФГМ-148 является тандемной. Это означает, что блоки ДЗ Малахит, расположенные на башне Т-14, будут уничтожены первым направленным взрывом, тогда как основной удар будет нанесен вторым кумулятивным зарядом. Для 90% процентов боевых машин мира это означало бы конец, но в случае с российской разработкой о поражении танка говорить не приходится. Боевое отделение арматы разделено на три изолированных друг от друга отделения. В первом, окруженном бронированной капсулой, находится экипаж. Место командира, наводчика, оператора и механика водителя расположены параллельно за верхней лобовой деталью корпуса. Во втором размещено орудие, автомат заряжания карусельного типа, часть электронного оборудования и сама боеукладка. Ну а в третьем обитает пламенное сердце машины, икс-образный двигатель. Значит попадание вверх башни ракеты Джавелина может вывести из строя орудия, повредить автомат заряжания и даже привести к детонации б-комплекта. Дистанционный боевой модуль со всем его оборудованием будет уничтожен. Однако экипаж машины, составляющий наибольшую ее ценность, с высокой долей вероятности останется невредимым, так как с тыла он прикрыт дополнительным бронелистом. Не исключено и отсутствие повреждений в третьем отделении, где расположен двигатель. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» полностью готов к противостоянию лучшим из лучших, так как имеет в арсенале многоуровневую систему защиты от любых типов поражающих средств будь то подкалиберный лом или пикирующая ракета. При этом в рассуждениях пуск всегда осуществлялся по умолчанию. Следовательно, открытым остается вопрос, позволит ли танк, вооруженный высокоточным 125-м орудием и дистанционным 127 пулеметом вообще вести по себе огонь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.